Коллеги, я вас приветствую, у нас сегодня факт по программированию, серия вопросов и ответов, которые задаете вы за номером уже 24 И сегодня у нас некоторое количество интересных вопросов, на мой взгляд а Вас же я прошу подписаться на канал, поставить колокольчик, вы получите уведомления, я получу свои бонусы, связанные с развитием канала Вам спасибо И э, давайте посмотрим, какие вопросы у нас на сегодня Итак, ну, не будем их считать, давайте по порядку начнем Итак, первый вопрос. В подходе Secure при чтении данных правильно ли использовать SQL View и хранимые процедуры? На самом деле нужно немножечко начать с самого начала и ответить на тот вопрос, для чего и зачем вообще был придумал этот самый Secure S. На самом деле это всего лишь разделение записи в базу данных и чтение из базы данных. И понятно почему, потому что запись занимает больше ресурсов, а чтение немножечко поменьше. И для того, чтобы это разделить, как раз вот этот самый и был придуман. Это не больше, не меньше, как а, все. Про Сикурес это все. Соответственно, давайте развеем еще некоторые мифы. Я видел очень много статей, на самом деле, по этому поводу, которые говорят так или иначе, что такое Сикурес, и как его использовать, и какие мифы люди в него вкладывают, и, в общем-то, почему его Использовать можно, но не строить иллюзий. И, в общем-то, давайте тогда вот по такому принципу пройдемся. Итак, как вы знаете, есть такая штука, называется Википедия. И там статья, которая описывает это, она занимает не больше двух минут. То есть изучить этот паттерн не потребуется более двух минут. Сикурез это не панацея от всех проблем. То есть не получится у вас реализовать Сикурез или использовать этот подход. Это всего лишь подход, причем невысокого уровня. Мы об этом чуть позже поговорим. Которые помогают вам определенные проблемы производительности решить по части разделения записи чтения. Все. SecureS это не Event Sourcing. Не надо путать эти понятия. SecureS не требует шины сообщений. То есть Message Queue, очереди сообщений, ему не нужны. Это всего лишь подход на разделение. Дальше. SecureS Вообще никаким образом не связан с DDD, с Domain Driven Design. Вот просто от слова совсем. Дальше. Securest не является архитектурой верхнего уровня. Это всего лишь подход к разработке а, <coughs> доступа к базе данных, если хотите. И секрет отсюда не является основополагающим, а основополагающим принципом, который может каким-то образом изменить вашу архитектуру, или там что-то поменять грандиозно большое. Это всего лишь простой паттерн, который на самом деле абсолютно не новый, который давным-давно придумали, и с целью разделить записи, опять же повторюсь, и чтение в базу данных. Ну и надо понимать, что сикурез это подход такой, знаете, он как бы абстрагированный да, от кода. То есть вы не пишете от этого лучший код, потому что вы просто пишете запросы в одну сторону и на чтение, а запросы на, на запись в другую сторону. Но от этого сами запросы не меняются. Ну и еще есть такая штука, что не сделает ваш прыжок выше. В общем, на разных сайтах, особенно англоязычных, там разные приводятся трактовки вот этого вот вопроса, в том числе, что CQRS из ноты WIFE, то есть это не жена, на которую можно, в общем, положиться. То есть это всего лишь подход, который разделяет записи чтения. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, очень просто. Да, SQL View можно и даже нужно использовать при подходе CQRS, потому что CQRS это производительность, то есть это решение проблем производительности, и на чтение, соответственно, вьюшки будут работать быстрее. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Давайте перейдем к следующему вопросу, и звучит он следующим образом: рисуете ли вы перед написанием нового кода, UML, схемы, насколько вообще навыках их создания необходим среднему разработчику? Ну, э, вопрос интересный на самом деле. Но ну, если говорить про среднего, я, я буду предполагать, что это вы имели в виду э, middle. Э, также будем говорить про Junior, э, Senior и Team Lead. Смотрите, на первоначальном уровне нужно научиться разрабатывать, но тем не менее, знание и понимание, как работают схемы, и вообще, в частности, UML-схемы, хотя нет, давайте немножко по-другому поступим. Итак, UML-схемы – это на самом деле язык. UML – это Unified Modeling Language, то есть унифицированный язык для моделирования, а моделирование может быть очень разным. В общем, перечисляется порядка там, 15-20 там, категорий, где может применен этот язык. В частности, вот я выделил для объектного моделирования и для бизнес-моделирования. Надо понимать, что когда вы пишете код, вы описываете какие-то бизнес-процессы. Хотелось бы сказать, что вот это вот основополагающая штука, которая будет использоваться в вашем коде. Вы описываете бизнес-процессы для того, чтобы его правильно описать, желательно понимать, как он работает. И э, есть специальный язык, который для этого предназначен, называется Business Process Model and Notation, э, BNPN. и он как раз позволяет очень подробно и качественно описать вот этот вот э, поведение, вот эти вот процессы, бизнес-процессы, те, которые вам нужно заложить в код. Вот перед вами, собственно, э, схема, которая показывает, как эти процессы должны работать, менеджер, продажа, покупатель, все описано в какой э, четкой временной Интервал давно, должно происходить, и вот это вот гораздо больше и полезнее. Просто рисовать UML, ну надо понимать, да, UML бывает разные у него, это язык, а то, что им можно писать, это соответственно нужно как-то вот использовать. Самое близко к этому я уже сказал BNPM вот этот вот на бизнес как она бизнес процесс notation, прошу прощения. Вот, и э, если Junior понимает, как читать эту схему, ему будет проще выполнять задание. Если Middle понимает, как читать эту схему и, возможно, каким-то образом добавить ее или что-то там изменить, это тоже даст плюсы. Если синер умеет рисовать эти схемы и может выслушать там тимлида или, например, своего непосредственного заказчика, project менеджера, не знаю, еще кого-то, кто у него там над головой стоит, и нарисовать такие схемы, а потом на основании этой схем нарисовать и объяснить, Euh, собственно говоря синеру, да, ой, в смысле, джуниору, <laughs> да, там младшему разработчику или мидлу, что нужно сделать, это тоже, э, в общем-то, даст э, некоторые плюсы, причем эти плюсы в некоторых моментах могут быть очень большими. Э, можно абстрагироваться от написания кода и нарисовать прям схему взаимодействия ваших бизнес-процессов, который, в общем-то, потом проще будет описать в коде. Важно, в том, важно понимать в то, что в разных организациях, в разных компаниях это требуется или нет. В некоторых для тимлидов, например, это обязательные условие приема на работу. И чем раньше вы с этим столкнетесь, в любом случае это точно минусом не будет. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу. Где хранить строки подключения, логины и пароли? Ну, если мы говорим про, допустим, систему iSpot.net Core, то э, все уже придумали за нас, нужно просто брать и пользоваться. Если вы имеете в виду какую-то другую систему, то напишите в комментариях, возможно мы об этом в следующий раз поговорим подробнее. Если говорить про ISP.NET Core, то надо понимать, что уже Microsoft над этим поработал, и есть специальное так называемое хранилище секретов, которая, в общем-то, позволяет включить хранилище секретов и будет гарантировать, что ваши секреты никуда не вылезут. Как это работает? Есть учетная запись, э, процесс или компьютер, э, который... Э, закрывает вашу учетную запись и, то есть вы знаете, да, что для того, чтобы зайти в компьютер нужно ввести логин, пароль и этот пароль уникальный этот учетная запись уникальная ее нельзя перегенерировать даже если удалите и создать учетную запись таким же логином и допустим паролем то это будет абсолютно новая учетная запись в общем, Microsoft хорошенечко подумал про безопасность и вот этот вот хранилище секретов, которое собственно говоря можно включить в ISP.NET Core оно предполагает использование вот этого вот механизма, когда вы создаете специальный секрет, который не передается в гид, ну если вы складываете в систему контроля версий. А единственное, что получается, э, вот в user secret id, давайте вот так вот покажу. User secret id попадает в проект, и это всего лишь какой-то гид, который хранится, э, допустим, в системе контроля версий. Но реальный секрет лежит в вашем проекте и он подключается в моменте э, запуска, допустим, дебага, да? А как это делается в других вариантах? В общем-то, так или иначе, вы это публикуете на какой-то продакшен, где вот этот секрет подставляется в момент публикации и, в общем-то, подставляется правильное значение там, в строку подключения, например, к базе данных. Что же говорить про э, Continuous Integration и Continuous Delivery, CICD, то там не используются немножко другие механизмы. Это лежит на стороне системы публикации. Ну, например, э, GitHub Actions может подменить ваши секреты, храня секреты в самом гите в специальном месте, где требуется там, специальный доступ, и просто так туда никто не залезет. То есть если ваш гид могут посмотреть, то есть э, э, source код, исходники, то секреты э, пользователь, который зашел смотреть ваш код, не увидит. Ну и, в общем-то, вот это все так или иначе работает вокруг такого принципа. Секреты хранятся отдельно, в каком-то э, специальном месте, в, в учетной пользовательской записи или э, в секретном месте, там, гитхаба, гитлаба, в конце концов. Э, а подставляются они в процессе публикации, ну, уже в нужное место и, в общем, выкладываются. Собственно говоря, на, в контейнеры или там в хост. Более того, в самом контейнере, э, допустим, на Linux и на Windows контейнере существуют такие же места, такие же user секрет которые пользователь никогда не имеет доступа потому что они закрыты дополнительным доступом в отличие допустим от html кода или там до, до нибудь брос э, там э, http чтобы посмотреть какие файлы лежат у вас там чтобы допустим открыть веб-конфиг это тоже закрывается то есть э, все уже придумали за нас нужно просто брать этим и пользоваться и в общем наверное вот, вот так вот наверное все вам хочу сказать спасибо за то, что смотрите, за то, что комментируете, присоединяйтесь к нашему сообществу, допустим, в Телеграм или в Фейсбуке. Ну, все, наверное. Пишите правильный код.